Ни для кого, не для секрет, по всем чатам у нас была информация и звонки даже, когда члены нашего роял-клуба, приехав в Сочи, не смогли выйти в город, их не выпустили. Все знают эту информацию, да, что сутки он с женой, хотя значит человек довольно-таки опытный, юридически грамотный, но он не смог переубедить Органы власти, которые не давали им выход, их все-таки увезли на две недели в резервацию. Вот после этого в Сочи стали люди бояться ехать. Я пошла mm -hmm. немножко по другому пути. Я все-таки изучила, как правильно общаться с полицией, как правильно общаться с Роспотребнадзором, на какие статьи операции и так далее, и тому подобное. И я вам хочу поделиться такой радостной новостью, что 2 числа член нашего клуба во время всех этих карантинов-запретов приехал. Я вывела с вокзала этого человека. Через два часа то есть я задолбала Роспотребнадзор, я задолбала э, органа полиции, даже ПСБ, своими познаниями так, что я доказала их неправоту. И они уже пошли навстречу, чтобы просто от меня отвязаться. Они нас отпустили, только чтобы больше не видеть. Даже предложили такой путь, до которого я не додумалась, причем ФСБ лично нам подошел и предложил по секрету всему свету. То есть она сейчас прибывшая в Сочи, даже ни в одном списке не числится. Не то, что в резервации, ее даже в списках нет. Ну, да, То есть этот путь я... мы прошли. Вчера мы уже второго человека по этому пути встретили. То же самое, человек сейчас у нас дома, никаких проблем нету. Тоже всего час-два ушло на доказательства. И знаете, как я убедила ФСБшника в первую очередь? Значит, уже 25 января на новостных каналах интернета, выложили разъяснение для прибывающих в город Сочи, что только жители города Москвы и города Санкт-Петербург забираются на резервацию, а остальные города России резервации не подлежат, и даже резервационные центры не имеют права их принимать. Так? Вот. Я им показываю этот документ, они говорят, ну это же в интернете напечатано. Я говорю, а вот тот указ, который вы мне показываете, он не в интернете напечатан? Я говорю, вы мне показываете копию документов, в которой нету подписи. А я сейчас, как руководитель ООО, вот это сведение напечатаю на бумаге, поставлю живую печать своей организации, поставлю как руководитель организации подпись в этом документе и предъявлю на вокзале вам, что будет иметь большую юридическую силу. А им ответить нечего, понимаете? Я вот на них наехала, я говорю, в первую очередь покажите, пожалуйста, свои удостоверения кто из вас, какую организацию представляет и на основании какого закона. Вплоть того, что я получила от них протокол, в котором четко говорилось, что мы имеем право на, на нарушение их правил, на нас должны заполнить этот протокол, но в этом случае мы оплачиваем там от 15 до 40 тысяч штрафа. Я потребовала от них заполнения такого протокола. Они отказались это сделать? Да. Потому что я им доказала, что их удостоверение, которое они мне предъявили, это всего лишь всего пропуск на их рабочие места. Когда я задала им МВДшникам вопрос, а вот вы, чтобы со мной разговаривать, либо брать меня за руки, выводить час насильно за пределы вокзала, либо куда-то меня не допускать, имеете доверенность от колокольцева? они на меня смотрят, а это кто? Я говорю, хорошо, в следующий раз приду на вокзал, принесу с собой выписку с налоговой, где четко говорится о том, что МВД Российской Федерации – это ООО, зарегистрированное в Англии, то есть вы все вообще предатели Родины, мы имеем право вас народным судом по законам СССР судить и к расстрелу приговаривать. Вот я говорю, ну нам это не надо, нам кровь, война, революция не нужна, мы какие-то флаги выходить на улицы, кому-то что-то доказывать не будем, мы сейчас проводим бескровную революцию через пробуждение осознанности людей э, и через освобождение их все-таки от действующих законов Российской Федерации. Потому что ни для кого не секрет в том, что Путин сейчас подписал, значит, закон о том, чтобы э, вся информация на каждого, так называемого гражданина РФ как можно быть гражданином ООО? То есть если это не государство. До сегодняшнего дня, до 2022 года, во всем мире единственное признанное государство – это Советский Союз. Оно еще не закончило исторически документально свое существование. Как мы выяснили, Конституция, к поправкам которой нас сейчас призывают к голосованию, она тоже является всего нашего проектом, но не действующей Конституции то есть я уже всю эту информацию собрала, я уже все это нашла, я уже готова всей этой информацией делиться. И у меня уже проделано 70% пути выведения людей из рабства. Потому что я, в принципе, пришла в Рой клуб для того, чтобы объединить здравомыслящих людей, юристов и найти какой-то общий путь спасения членов нашего клуба, их семей, детей и внуков от вакцинации, от чипизации и от рабства. Первый шаг мы уже сделали, то, что мы перевели все свои активы из банков в криптовалюту, мы уже спасли э, членов нашего клуба от э, судебных приставов, которые сейчас даже переименованы, просто переименованы, если еще кто-то об этом не знает, я уже до этого доказала, э, докопалась до того, что любое, не то что решение суда, я сейчас собрала документы, по которым я могу даже признать нелегитимность самого судьи, я две недели уже над этим работаю, у меня уже так, так, такой сборник этих документов, что я их еще даже до конца перелопатить сама не успела. То есть 70% работы провела, 30%. Мне теперь надо это все по полочкам расставить, чтобы пройти сначала этот путь самой полностью, полностью. Освободить себя от опекуна полностью, получить в полной мере пенсию. Я уже два года с пенсионным фондом борюсь, потому что, к сожалению, мы не все же сюда попали из России. Вот здесь звучал вопрос. Что-то говорят, что меня не видно, не слышно. Ну, это Олега, у него было, что видно, слышно. Видно, слышно? О, слабо слышно, Так вот, смотрите, мои дорогие, видна. что я хочу сказать. Что мы, в принципе, объединились в рой клуб, чтобы осознанных людей, которые пришли сюда, чтобы изменить свой мир, повести по определенному пути. То есть мы общественное объединение, которое имеет даже без юридической какой-то регистрации большую легитимность, чем... Любая администрация города. То есть э, пройти путь на любой, на любой суд, на любое все, запрасыв, запрашиваешь выписку с налоговой, узнаешь, что адрес регистрации там один, а фактическое нахождение адреса суда совсем другое. Э, я нашла такие документы интересные, готова ими поделиться со всеми, в принципе, где можно в суд принести сразу Пять претензий и требований доказать, что судья имеет доверенность на представление этого суда, что суд работает в здании, принадлежащем этому суду. То есть там за пять документов можно просто довести любого судью до дур дома, реально. И он не то, что судить вас не захочет, он будет обходить вас стороной. Но могу вам сказать одно, что за время карантина я лично, и не только я, а я запретила всей своей семье, они а для кого не секрет, что я многодетная мама, что я родила семерых детей, двое из которых погибло, и после этого крыша поехала, я еще шестерых чужих воспитала. Для того, чтобы как-то окупить перед вселенной э, свою вину, которую я на себе считала, несла э, за гибель своих двух сыновей. То есть я постаралась просто свою любовь, свои знания отдать и своим, и чужим детям. Вот, и моя сейчас первоочередная задача, как матери, спасти своих детей, чужих детей. Вообще для меня нет чужих детей. Для меня любой ребенок, это ребенок, если он нуждается в какой-то помощи и в юридической защите, значит, я буду это делать. Все прекрасно знают о том, что сейчас ООН приняли значит, решение вакцинировать всех детей мира. Допустим, да только одна собака попробует подойти к моему ребенку или к моему внуку. 13 числа отменил. Да, да, да, да, да. Поэтому вот нам сейчас надо скоперировать свои действия и быстренько людей все-таки увести от посудности из э, законодательства РФ. То есть вот я единственный путь, который увидела, это все-таки отказаться от паспортов Российской Федерации, чтобы затребовать в паспортных столах форму П-1, выдать вам обратно, уничтожить ее таким образом, уничтожить э, нашего опекуна. волеизъявление. это обязательный шаг, свое волеизъявление о том, что я сам распределяю своим имуществом и запрещаю на каких-либо уровнях обрабатывать свои персональные данные где-либо их хранить и так далее и тому подобное вот с указанием статей конституции что данные, сбор данной информации нарушает права человека там можно указывать и международные э, законы и так далее и тому подобное по защите прав человека, вот, то есть я сейчас очень много нашла таких движений, с каждого движения взяла по капельке, и все это пытаюсь генерировать для того, чтобы пройти этот путь самой, провести по этому пути свою семью, и чтобы мы были свободными людьми, на сегодняшний день могу отчитаться, что... Встречаем людей в Сочи спокойно, наши люди на резервацию не попадают, кого встречаю я или даже члены моей семьи, потому что вчера уже мои дети без моего присутствия сказали, мам, мы попробуем по твоему пути пройти сами, вот если у нас все это не получится, мы позвоним, ты подъедешь, я сказала, пожалуйста, справились, мои дети, будучи не такие юридические грамотные, как я, справились, то есть я им указала путь, у них это получилось, и за время карантина я каждый день открывала офис, всего один раз администрация пришла с проверкой, на каком основании вы работаете, я говорю, а вы мне докажите вообще легитимность указа этого мэра города, который подчиняется указу неподписанному губернатору города, где конкретно мой вид деятельности запрещен. У меня общественное объединение, я представляю интересы рой клуба я провожу здесь благотворительные акции, я провожу здесь обучение людей, которые пришли и хотят свои активы из рублей перевести в криптовалюту. Вот покажите мне такой закон, кто мне запрещает во время карантина этим действовать. Десяти минут разговора хватило, чтобы мне отдали честь, сказали, вас надо ставить пример другим и ушли. То же самое собрала добровольцев, образовала добровольное движение, мы в офисе, Раздавали 9 мая продукты питания всем ветеранам, пенсионерам. То есть поехали за свой счет, значит, кинули акцию на продовольственные ярмарки, что сегодня 9 мая, кто что хочет, выделяют продукты для пенсионеров, для ветеранов войны. Все, что нам выделили, а это немного много ни мало, это было 4 мешка картошки. Это было несколько ящиков грибов, апельсинов, там несколько мешков той же капусты, баклажаны, зелень. В общем, то, что захотел, нам выдали. И мы целый день это все по мешочкам рассыпали, людей загоняли. То есть кто-то ходил, говорил, приходите к нам. Мы врубили на всю улицу песни военных лет. Люди на музыку к нам шли. Но ни администрация, ни полиция даже носа не сунули к моему офису, чтобы что-то мне запретить сделать. И обидно было только видеть... Слезы на глазах наших малоимущих пенсионеров и ветеранов, которые, получая эти пайки, не верили, что за это не надо платить. Они говорили, как, что? Я говорю: понимаете, у нас в Сочи есть такое общественное объединение. Рой-клуб называется. Вот от Рой-клуба вам подарок. В честь Дня Победы вы его заслужили. Придите домой, нажарьте этой молодой картошечки с грибочками, и пусть у вас будет праздничный ужин. До сих пор встречая на улице этих людей, получая от них благодарность. Но самое обидное было видеть их слезы и не верить в то, что это реально. Мне некогда было, мне говорили, вот, сними видео, как ты будешь выдавать подарки, да мне некогда было это видео снимать, потому что мы еле-еле успевали насыпать мешочки и раздавать эти мешки, понимаете, вот, реально некогда было, вот. и таким образом о -клубе в Хосте узнали, то есть вот одной такой акции о -клубе узнали, и сейчас люди ждут, по какому пути мы их поведем, и я единственное вижу… Путь. Еще раз хотелось напомнить, что именно во время карантина мы провели-то у нас в Рой-отеле наш первый фестиваль славянской культуры. То есть, когда уже все границы были закрыты с 18 числа, а фестиваль шел с 21 по 23, на котором присутствовали значит, члены клуба со всех городов России. Да, с других республик не смогли приехать. Участников было зарегистрировано 70, но проехать и добраться до нас реально смогли только 45. Но мы ведь все 45 человек общались, в отделе работы, парились в бане, ходили в походы, сидели за одним столом. Почему никто из нас коронавирусом не заболел? Все живы-здоровы, общаемся, дружим по сих пор. Никто не заболел, потому что я начала фестиваль с того, что я рассказала, как он лечится, легко и просто, и раздала людям, дала возможность приобрести элементарную настойку прополиса, которая убивает эту инфекцию, как только вы ее вдохнули, если вы будете просто профилактически психить себе э, э, вот если это пшикалка, аэрозоль, так сказать, неправильно я сказала, аэрозоль. Либо капельки капать в нос. Все, за 4 дня вы таким образом элементарной вот этой дешевой продукции убьете эту инфекцию, и у вас не распространится на организм этот коронавирус, даже если вы встретили больного. И ни разу меня никто не смог заставить не одеть маску, и никто не смог даже привлечь какой-то ответственности. Мало того, за время карантина мы организовали реальное партизанское движение с моими детьми, то есть я очень рада, что в этом плане мои дети меня услышали, поддержали. Мой старший сын, который на сегодняшний день уже бронзовый партнер рой-клуба, поначалу он про рой-клуб вообще ничего слушать не хотел, на сегодняшний день он уже бронзовый партнер рой-клуба. То есть я ему дала задание, сынок, вот я знаю, что в горах есть такие водопады, есть вот такие труднодоступные маршруты. Пока я работала, мне некогда было туда добраться, туда нужны молодые, здоровые ребята. А ну-ка давай собирай добровольцев и идите в поход в горы. И вот за время карантина моему сыну удалось дважды собрать через интернет по 40-45 человек молодежи, довести, дойти вместе с ними до этих труднодоступных мест. Первоначально, не пользуясь конспирацией, люди начинали тут же хвалиться через Инстаграм. Ой, куда мы добрались, какое красивое место. Тут же посылали оцепление этого места. И никого из нашей молодежи поймать ни разу не смогли. Потому что у нас... В милиции тоже есть друзья, моему сыну сообщали, что на вас послана облава. Мы тут же разбивали эту группу на 10 групп по 4 человека, рассыпались по лесу, договаривались через полтора часа встретиться у... Никого не поймали, ну, представляете, как по, по башке надавали ментам, что они никого не поймали, 40 человек, и все прососились. В другой поход уже 45 человек ушло. В сырой отеле я уже несколько групп отвела, и на пасть дракона, им им потом посиделки, в банке парились, и все это во время запрета. Мало того, я других своих деловых партнеров тоже заставила в втихаря открыться и по моей системе работать. Работаем, продолжаем работать. И на сегодняшний день я хочу сказать, что в моих планах с 20 по 25 июня, то есть это будет ровно на этой неделе, субботы, я предлагаю и приглашаю всех на фестиваль дружбы народов. Что входит в мои планы? Первый день я должна всех людей встретить и довести до отеля, который согласился по минимальным ценам людей встретить и еще три раза в день накормить. Цена 1200 за сутки с трехразовым питанием. Поверьте, даже наш Рой-отель такие условия людям предложить не смог. Я этого добилась. Отель уже такой есть. За 1200 в сутки он готов нас. Двухзвездочный, причем отель, двухзвездочный, до моря 10 минут ходьбы, до вокзала 5 Понимаете, да, о чем я говорю? Вот При этом нам дают площадку для проведения встреч, где мы можем и юридические встречи какие-то проводить на правовые вопросы, и психологические встречи проводить, чтобы людям помочь поверить в себя, поверить в свою свободу, что хватит жить в страхе перед властями, перед полицией, перед законами. Мы свободные люди, мы дети божьи, мы не его рабы, мы его дети. Реально. Мы такие же творцы, как он. Народ, давайте поверим в себя и будем творить, взявшись за руки, как это мы делаем в русских работах, не боясь никаких пандемий, ни... поймите, даже, даже полиция, как те же собаки, они на тебя начинают нападать, когда чувствуют энергию твоего страха. А когда я без страха начинаю нападать на них, уверенно говоря, какие статьи законы о полиции они сейчас нарушают, подойдя ко мне и пытаясь даже со мной заговорить. Какие законы конституции и кто они вообще такие, какое они имеют право ко мне подходить и рот даже открывать. Просто разворачиваются, убегают. Просто убегают, понимаете? Диалог заканчивается на этом. Дорогие друзья, это возможно абсолютно каждому человеку. Абсолютно каждому человеку. Просто не каждый человек знает... Как по этому пути пройти? Вот для этого я приглашаю всех на фестиваль, чтобы люди могли и пообщаться, и после столького времени потанцевать элементарно, вот, порадоваться жизни, посмотреть на великолепных артистов. Ко мне на фестиваль приезжают артисты из четырех разных городов. Это победители всероссийских и международных конкурсов. Понимаете, это будет очень яркая программа, потому что, повторюсь, первый день я всех встречаю, расселяю, и вечером мы проводим вечер дружбы, вечер знакомств. За праздниче накрытыми столами, с великолепным ужином из форели. И такие у меня грандиозные планы. То есть, вы смотрите, на следующий летнего солнцестояния, это 21 числа, не знаю, что у меня с мышкой, не могу, о, как чудес, слава Богу, вот, 21 числа мы будем праздновать день летнего состояния, солнцестояния. это наш славянский праздник, потому что, чтобы о людям рассказывать и дать информацию, надо их собрать в русских работ, надо их познакомить с некоторыми моментами жизни наших предков, насколько это было мудро, продумано, то есть я хочу показать людям повторно уже обряд венчания, потому что не все попали на древнерусский, именно русский обряд венчания. Уже набрали желающих. желающих. Если в прошлый раз я просто как Чица и мои танцоры изображали э, главных героев, то сейчас уже участники Рой-клуба будут конкретно уже роли играть в этом спектакле. То есть я уже нашла таких желающих, которым все это близко, и которые тоже хотят все это сделать доступным. На третьи сутки... Я предлагаю людям отдохнуть, сходить в поход в горы, выберем маршрут вместе, что людям интереснее, попариться в банке после похода, чтобы снять себя усталость, снять напряжение, вот. А вот уже четвертые и пятые сутки я хочу использовать на юридические посиделки, на вопросы-ответы для тех, кто приедет, вот, и на, значит, психологическую помощь как в прошлый раз это делал Александр Хоработник, он очень интересные лекции читал, вот, сейчас он еще не готов приехать, а вот следом мы будем опять делать фестиваль славянской культуры на Ивана Купалу, это будет уже проходить на территории Рой-Отеля, сейчас по техническим причинам Рой-Отель просто занят совершенно другими командами, которые к рой не имеют никакого отношения, но, к сожалению, сейчас политика, рой клубовцев работать, а для тех, кто больше платит. На сегодняшний день я столкнулась с этой проблемой, я не стала спорить, но для меня вообще в жизни нет проблем, есть задачи, которые надо решить, я их решила. Отель я нашла, все я нашла, залы нашла, артистов нашла, транспорт есть, юридическая защита для тех, кто хочет приехать, уже есть. Путь уже этот прошли, так что смело, дорогие друзья, можете приезжать. То есть в этом фестивале я приглашаю участвовать не только приезжих из других городов, то есть для приезжих из других городов мероприятие будет стоить на 5 дней, Ровно 10 тысяч, это уже со всеми программами, со всеми, то есть я буду с этих денег платить зарплату и тем же психологам, и тем же юристам за то, что они какие-то действия платные могут предложить людям, не отдельно с каждого человека брать, а это все будет входить в одну стоимость, а те, кто у нас находится в Сочи, им не надо платить не за проживание в отеле, если нужно питание, нам могут индивидуально, если на целый день это за недорогую цену, оптом сделать и питание. То есть, ну, обед будет, мне предлагали обед для участников какой-то конференции, минимум 500 рублей, то у нас будет максимум 300 рублей стоить обед, комплексный, понимаете? Там было минимум 500 рублей, здесь сейчас будет максимум 300 рублей. Вот. И уже с 5 по 7 июля мы сделаем празднование Ивана Купала. И те, кто со мной на одной волне, уже принимают бразды правления этого отеля, и они прям ждут, не дождутся, когда все-таки Рой-отель будет развивать свою деятельность для членов Рой-клуба в первую очередь. Вот. Плюс коммерческие предложения, чтобы Рой-отель было на что содержать, это все можно делать параллельно. Вот. Но все-таки я считаю, что Рой-отель в первую очередь должен работать для Рой-клуба. Не, не захотели меня сейчас услышать? Я сказала, дорогие друзья, я в Рой-отеле не нуждаюсь. Я для того, чтобы... Люди в Рой-клубе могли встречаться, ничего не бояться и стать все-таки свободными людьми. То есть я легитирую, чтобы наш Рой-клуб стал новым Ковчегом для всех пробудившихся, либо желающих пробудить и осознать свое собственное начало, вот тот путь, который прошел Юрий, я преклоняюсь перед ним, но просто на сегодняшний день он, к сожалению, немножечко долгий. И он на сегодняшний день еще не дает гарантии, что вы или ваши дети, Юрий, смогут все-таки от вакцинации, от чипизации отказаться на законных основаниях. Я уже подготовила куп документы, как это юридически правильно можно отказаться. У меня уже готовые бланки, скачанные в компьютер, есть. И я хочу к фестивалю уже распечатать каждый этот документ. Есть к сервис, надо будет, я размножу, раздам всем, кто приедет членом клуба и не только членам клуба, а всем желающим в наших мероприятиях поучаствовать, вам останется только своей рукой, хотите синий, хотите красный, внести туда свои данные. Все. И таким образом мы... ...всех этих законов в реальную жизнь, когда полиции дадут право останавливать и не спрашивая разрешения привлекать к уголовной ответственности до отказ от вакцинации... А у людей уже будет официальная бумаги на руках о том, что им этот отказ уже подписан. Все, что они уже официально отказались, признали, подписали. Вот таким образом мы действительно спасем наших детей, наших внуков и членов нашего рой клуба Вот такие мне интересные новости. Благодарю, Наташа, благодарю. Еще раз повторю, для меня бумага является просто... вообще даже. же... Бумага это и есть бумага, идет общение. Поэтому те, кто подходят да, ко мне, я никогда не показываю бумагу. То есть, вот сначала словами. Поэтому твой путь великолепен, прекрасен. Нужно брать самое лучшее из того, кому это комфортно это пользоваться. Понимаешь? Поэтому умничка, поклон, а, умничка. Просто цены немерены. Поэтому звезда, все, солнце, только за. Очень ну, также давайте объединяться и изменять Будем... мир к лучшему совместными Будем... условиями, а не так, как сейчас у нас, то Олеся сама той кого-то тянула, то еще кто-то, и вот идет разбор, выяснение отношений, мы должны быть выше этого, мы должны быть далеки от этого. Мне сказали, занятой отель, да, не проблема, в другой отель найдем, но, это да, не проблема. А у нас нет, нет тут никаких разборок и выяснений отношений, вообще без разницы. Мы тут на посиделках общаемся на правовые темы на, на то именно то есть вот чем ты поделилась чем юрий делится и так далее то есть как бы мы не уходим в какие-то разборки у нас нет разборок это как бы первое правило наших посиделок мы собрались дружно посидели пообщались и так далее смотрите друзья очень благодарю тебя наталья за твой опыт за твой труд Будем с нетерпением ждать от тебя следующей информации. Да, как ты будешь ее применять? И, и смотрите, у нас по регламенту, то есть мы уже как бы часик да, на связи. Получается, у нас две части получились: первая 20 минут, вторая 25 Вполне хорошо. И, кстати, ты успела, да, вот запись поставили, и ты вот это все наговорила под запись. Все да, это замечательно. Да. А, так что ну, вот. нам когда запись закрыли, я не расстроилась, думаю, ладно, тогда сделаю сегодня еще один YouTube-ролик, расскажу это отдельно и буду выкладывать в чаты. Ну, а видите, пути вот. вот. Види Господни правда, на нашей стороне, поэтому у нас все получилось. А теперь надо идти в баню. Разрешите в баню я вас зову хоть каждый день. У меня есть пятниковая поляна, когда общаться, а в 6 часов нам запаривают там баню, пожалуйста. У меня есть разработанные и готовые Не, такие бани хоть бани каждый день тайт. могу. Ну, Рой-отель показаний, отель тоже. Бани. Бани. Надо бежать, бежать надо в баню. Ну что, друзья, до новых встреч. Тогда, да? Будем завершать на этой позитивной ноте. Сделки Наташи, сказать, она познакомится с тех, кому кто захочет этим. Мы даем, каждый делимся своим опытом, поэтому, а уже что для себя, выберите народ, пожалуйста, поэтому я прощаюсь со всеми, благодарю традиционно, да, Денис закрывает, что, так сказать, полантин на пестровок накрывает, Наташенька, рад, глаза, в глаза, да. всем поклон, респект, уважение, прекрасно. Вообще замечательно, отлично, да, мы только рады за вот такой вот формат. Когда у нас ребята делятся...